А, ну что, устраивайтесь поудобней, проведем с вами час времени, поговорим про внутренний ресурс, поговорим про то, что такое состояние, как ими управлять, какой в этом вообще смысл, можно ли управлять. Я смотрю, я, я рассказывал на предыдущей нашей встрече, меня просто вот реально вдохновила эта статья. была интервью с двумя учеными, с двумя суперпсихологами, которые пишут книги, и их работы цитируют, на их учебниках учат студентов. И они прямо в процессе рассказывали, что сейчас происходит в мире, как люди себя чувствуют. А потом потихоньку в ходе интервью перешли к такой исповеди и стали рассказывать, как им тяжело, как им плохо, как у них вообще плывет и едет крыша. И тут мне друг звонит и говорит, я тебе выслал фотографию в WhatsApp, посмотри, пожалуйста, и переубеди меня. Я открываю фотографию, там фотография пачки с антидепрессантами. Я говорю, откуда у тебя это? Он говорит, я купил в аптеке, потому что чувствую себя реально паршиво, и э, я не хочу начинать, но типа переубеди меня, не дай мне начать их пить. И, э, в общем, идея очень-очень простая того, что происходит. Мы сегодня с вами делаем э, вебинар, э, поговорим о том, что такое состояние, почему они важны, э, что такое состояние в боевых условиях, э, потому что во время комфортной жизни. Ну, По-другому слышится то, что я рассказываю. Я очень часто замечал, что люди, прошедшие семинар, когда у них все хорошо, они слышат в том, что я говорю, ну, не совсем то, что я вкладываю в эти слова. И сейчас есть возможность это вычистить. Что такое состояние? Да, некоторые из вас уже много меня знают, некоторые даже слишком хорошо меня знают. Другие здесь в первый раз. Меня зовут Макс Котков, и я уже 19 лет веду семинары, тренинги, индивидуальные консультации, и я помогаю настраивать состояние. Я долго думал, как ну, вот, сформулировать то, чем я занимаюсь, как объяснить э, суть своей работы, потому что ну, меня называют психологом, но это скорее от безысходности, потому что слово психолог, оно ну, понятно хотя бы как-то, да? Но я себя совсем так психологом не считаю. Потому что очень часто я вижу историю, когда психологи неэффективны. Есть исследования, которые показывают, что 23% людей, обратившихся к психологам, получают позитивный какой-то результат. И я очень часто вижу, что психологи, которые стараются настроить другого человека и претендуют, что они могут ему помочь, сами не всегда находятся в эффективных состояниях в тех ситуациях, в которых они претендуют на эффективное состояние. Да, естественно, все живые люди, и никто не бывает э, в ресурсе непрерывно, но здесь вопрос скорости выхода, скорости восстановления и вот этой приверженности качественным, светлым, э, клевым состояниям. Потому что то, что я вижу э, в этой ситуации, многие люди думали, что оптимизм их спасет. И вот здесь вот позитивная психология и оптимизм, естественно, дали сбой. Потому что э, в чем главное заблуждение э, а давайте сделаем шаг назад, да, поговорим вообще, что такое эмоциональное состояние, почему вот это какой-то смысл нам имеет. А, о, Испания, привет-привет, Пенза, класс, привет Сергей Сергиев Посад. Смотрите, значит, по, почему эмоции вообще имеют какой-то смысл? У нас есть э, у человека интеллект. Да, мы умеем думать, но интеллект это такая э, штука, которая решает задачи, а задачу ей кто-то должен поставить, но вот так же сейчас с искусственным интеллектом, с компьютерами, да, э, кто-то должен поставить, компьютеры сами себе задачи не ставят, другими словами, они не умеют задаваться вопросами, и они не умеют принимать решения самостоятельно. Вот эту Функцию в человеке выполняют эмоции. И у нас есть эта сильная эмоциональная составляющая, которая обеспечивается работой части мозга, которая называется амигдала или миндалина, где есть вот эта эмоция живет. Но давайте посмотрим, у собак тоже есть эти эмоции, у обезьян есть эмоции, это очень эмоциональные существа, они могут злиться, они могут пугаться. В чем такое наше отличие от этих животных? Наши отличия, существуют разные теории, есть пара вот моих любимых. Одно из них это то, что у нас есть специфические отличия эмоциональные. Например, у человека есть удивительные эмоции, которые нет у других животных, это эмоции отвращения. И эта эмоция порождает табуирование и способность не бояться с чем-то столкнуться, а не желание То есть она как бы переводит нас на совершенно другой уровень мышление существование в окружающем мире, у нас могут появиться ну, предпочтения некие. И мы правда же предпочитаем определенные виды еды, мы предпочитаем определенный уровень воспитанности, культуры, образованности и так далее. Это первое. Эмоции, отвращение, ну, вот оно имеет важный такой теоретический эффект в том, что люди стали людьми. Вторая эмоция, которая характерна только для людей, да, Но просто а, некоторые люди, особенно из деловой среды, они говорят, а, ну, они все еще отрицают роль эмоций, и люди, например, я очень часто встречаюсь с айтишниками, а, например, суперпрограммистами или теми, кто руководит командами, и они а, игнорируют свою эмоциональную составляющую, они пытаются быть чистым интеллектом. Но мы знаем, что если у человека повреждена эмоциональная составляющая, если амигдала повреждена, это может быть травма, это может быть, например... Какой-то несчастный случай, или а, как он называется, когда в голове лопаются сосудики, да, вот этот инсульт, а, поражает его. И казалось бы, вот вот, вот счастье: у человека больше нет э, эмоций, он свободен, он может быть чистым разумом, он может проявить супер интеллектуальное, суперрациональное поведение. Но изучение этих людей. И наблюдение за ними нам показывает, что человек с разрушенной эмоциональной частью не может сделать простой выбор. Вы даете ему два куска хлеба, белый и черный, чай и кофе. Он не может выбрать настолько, не говоря уже о том, чтобы принимать решения, в которых он э, что-то делает со своей жизнью, в которых он о, управляет компанией или э, группой людей. И... Да, и идея здесь, что вторая эмоция – это эмоция трепета, это эмоция, когда мы сталкиваемся с чем-то, что явно больше нас, это размеры планеты, это какие-то красивые природные явления или постройки человека, или какие-то мастерские творения человека, и в нас возникает трепет, мы начинаем понимать, что бывают вещи по-настоящему великие, да, и эта способность понимать величие – другая часть. И вот эмоциональная составляющая в человеке очень-очень важна. Она является драйвером. Это тот, та часть нас, которая принимает решения, которая выбирает, куда двигаться в жизни. И когда я думал о том, как назвать свою профессию, как назвать то, чем я дел, э, занимаюсь, да, один из способов сказать об этом – это то, что я нейроналадчик. То есть я помогаю настраивать человеку мозг э, и настраивать его так, чтобы он хорошо работал. Потому что, блин, мы сталкиваемся каждый день с тем, что жизнь такая сложная. Вот мы э, строим карьеру, строим семью, потом что-то изменяется, нас увольняют или изменяется ситуация на рынке, и, и просто этого бизнеса больше не может существовать хотя бы какое-то время. И мы сталкиваемся с тем, что э, мы не всегда готовы к этим изменениям, а мир постоянно изменяется. И позитивная психология, и, и так называемый бытовой оптимизм с этой ситуацией не справляются. Есть... Исследования, которые показывают, что люди, которые считают, что все будет хорошо, заканчивают депрессией гораздо чаще, чем те, кто считает, что все будет паршиво. Но здесь есть большая разница, да, потому что думать, что все будет хорошо и э, думать, что все будет плохо, это не оптимизм и пессимизм. И ни то, ни другое не является эффективным, потому что э, если мы думаем, что все будет хорошо... Те, кто жил чуть дольше, чем 10 лет, знают, что жизнь постоянно подкидывает какие-то новые задачи. Близкие люди, здоровье, общая ситуация, все меняется. Да, большинство из нас пережили 90-е, 2008-е, 2014-е, мы пережили уже большое количество таких глобальных кризисов. И вот здесь наступает время для истинного оптимизма. А что это такое? Почему жизнь такая сложная? Жизнь такая сложная... Потому что, блин, мы думаем, что мы живем в окружающем мире, и надо строить окружающий мир. И мы э, стремимся купить определенную машину, купить какую-то квартиру, и строим дом мечты, строим жизнь мечты. А потом она рушится. Машину могут угнать, она может сломаться, она просто может э, надоесть. Да, я знаю людей, которые рассказывают, я купил квартиру, в которой мы мечтали жить всей семьей, мы делали там ремонт, там каждый деталь, э, в нее вложена душа и любовь. И мы живем в этой квартире вот уже пару лет, и все очень плохо, на самом деле у нас как-то все очень плохо с точки зрения состояния и переживаний. Мы не можем быть счастливыми, и человек э, пришел, собственно, с идеей того, что я все-таки хочу не столько жить в крутой квартире, это приятно и гораздо лучше быть несчастным в крутой квартире, чем в не очень э, крутой, понятное дело, да, но гораздо лучше быть счастливым э, в этой самой крутой квартире, ну, или в той, которую мы построили. И суть состоит в том, что мы живем не в окружающем мире. Мы живем внутри своего мозга, а мозг живет в окружающем мире, и он выходит туда и строит его так, как вот он умеет. И мозг на самом деле не заинтересован ни в нашем успехе, ни в нашей э, счастье, ни в наших хороших отношениях каких-то. Его интересуют только вот простые какие-то настройки, и он э, рожден с этими настройками, которые не очень подходят нам на самом деле. И я приглашаю, да, как нейроналадчик, я приглашаю вас двигаться и строить жизнь, в мозге своей мечты так чтобы мозг был настроен таким образом потому что а, вне зависимости от того в какую ситуацию мы попадаем мы будем воспринимать ее собственным мозгом собственными органами чувств и обрабатывать и обдумывать эту ситуацию мы будем точно так же представьте я не знаю у вас есть знакомые которые постоянно во всем ищут что плохо и они гудят и они находят новости и теории заговоры какую-то. У меня были такие знакомые, которые с ними по городу невозможно идти. А, идешь с ними по городу, они вот тут грязь, тут граффити, тут это не так, это все не так. А, это профессиональный поиск того, что плохо и что раздражает, и что причиняет боль. И мы знаем, что нейрологически у нас в пять раз больше нервных клеток автоматически обсчитывают неприятные болезненные сигналы и создают негативные эмоции. И на эти пять клеток приходится одна, которая способна заметить красоту заката, приятный звук дождя, наслаждаться чем-то. И тут мы попадаем вот в эту ситуацию, что это пять против одного, но большинство людей еще встают на сторону этих пяти и их тренируют для того, чтобы у них лучше получалось, что очень тупо. да. И здесь есть следующий этап движения. Многие люди, когда слышат это, говорят, о, интересно, да, мы говорим про наслаждение, мы говорим про то, что нам нужны хорошие состояния, и жизнь имеет смысл, когда она наполнена удовольствием, и многие решали этот вопрос таким образом. М -м, мне не нравится эта семья с ребенком, их надо содержать, ребенок мне не дает спать, жена все время в нем, да, и они бросают и говорят, вот, теперь я улучшил свое состояние. Но речь шла не об этом. Uh, да, и речь шла не о том, что я боюсь публично выступать, поэтому я буду избегать публичных выступлений. Большинство людей так и строят свою жизнь, они говорят, я боюсь этого, я не буду этим заниматься, это меня беспокоит, да, я не буду этим заниматься, я не создан для этих переживаний, я не буду этим заниматься. И мы начинаем жить в такой помятой, суженной реальности, где э, все на самом деле заточено не под какую-то там свободу, и про какую здесь свободу воли речь идет, если человек знает, что он не может ответить нет другому человеку, например. Каждый раз, когда ему надо сказать «нет», он прям боится причинить боль, переживает, и ему проще сказать «да», пообещать, и потом мучиться и делать. Алексей вот задает забавный вопрос. Если тупо забить на все без поиска красивых закатов, это сделает жизнь качество лучше? А, нет, Алексей, я, я как раз просто хочу ввести здесь а, параметры того, что является качественным состоянием. Да, ну просто если бы наша задача была в том, чтобы смотреть только на закаты и на природу, ну, в принципе, можно переехать в Таиланд и там где-то в лесах найти место и жить, да. Но здесь речь о другом. Что такое качественное состояние? Качественное состояние – это никогда. Я думаю, что я боюсь выступать, поэтому никогда не буду выступать. Я боюсь разговаривать. Просто, знаете, есть люди, которые говорят, они интроверты. А что они имеют в виду? Многие из них говорят, что они любят быть одни, но это неправда. Это же те же самые люди, которые ноют про одиночество. Многие из них просто не умеют чувствовать себя комфортно, исправляться с чувствами и не умеют общаться в общении. И тогда они говорят, я просто вот этого я не люблю. И так... Это не вопрос предпочтения, это вопрос как раз отсутствия выбора для них. И вот с чем мы столкнулись. Огромное количество людей, которые думали, о, я должен быть в качественных состояниях. Пока они зарабатывали деньги, Пока они ходили в рестораны, пока они могли сходить развлечься, поехать в пинбол играть, полететь куда-то, рвануть в Испанию, съесть там хамона и погулять по горам, например. Они обнаруживали, что это дает им возможность чувствовать себя хорошо. Но проблема здесь получается вот в чем. Проблема получается, что они пользовались стимуляцией и изменением окружающей среды. И просто за счет того, что среда представляла богатые выборы, они выбирали те ситуации, в которых они чувствуют себя хорошо. Конечно, есть ситуации, в которых мы, большинство людей будет чувствовать себя приятно. Да? Но э, вот мы оказались на карантине. И что создал карантин? А, да, изменились экономические условия. Не у всех есть возможность работать. А, люди обнаружили, что, находясь в замкнутом пространстве, они не могут получить той же стимуляции, которая раньше давала им кайфовые ощущения. Они не могут отвлечься. Сейчас там а, огромное количество этих мемов про взаимоотношения, про семью. Те, кто заперты с семьей, значит, ноют, что они с семьей, что там все их достали, а, и они говорят, да блин, надо было до того, как мы поженились, хотя бы на два месяца закрыться, чтобы понять вообще, что это не надо. Или а, те, кто закрылись одни, они начинают рассказывать, вот я один, я теперь понял, что я одинок. И такая история, как будто бы сейчас... Часть людей, те, кто сидел один, они выйдут на улицы после карантина и будут такие, господи, я хочу хоть кого-нибудь, пожалуйста, любые отношения, я буду лапонькой. А те, кто провел их в жестких каких-то <сих> боях с близкими, например, он выйдет и будет говорить, нет, нет, нет, не, следующий карантин, я должен быть где-то один. Но и то, и другое, это как бы глупость, потому что какая разница, мы заперты, Неизвестно, что может измениться, да? есть такая угроза будущему, как искусственный интеллект. Мы не знаем, как он сработает, мы не знаем, что будет происходить дальше. Все, что мы знаем, мы будем жить в своем собственном мозге, и этот мозг нужно настроить, и нужно настроить качество состояний. Я рассказывал, что я получил уже сотни, наверное, сообщений, о том, что люди, которые практиковали со мной, чувствуют себя лучше. И, они, и очень многие из них пишут одну и ту же формулировку. Они говорят, я не представляю себе, как те, кто это не практиковал, и те, кто не учился настраивать качество собственного состояния, вообще справляются. Потому что а, люди, которые всегда были драйвовыми, которые всегда просто возглавляли любую революцию, рассказывают, что я сижу и думаю, да я ничего не хочу. Я не знаю, я не могу себе несколько дней заставить чего-либо сделать. И, вы знаете, у меня знакомый открыл с женой интернет-магазин спорттоваров прямо вот в феврале. И они за март и апрель продали больше вообще, чем за весь февраль вместе взятый. Да, то есть люди покупали инвентарь для спорта. И мне просто интересно, какова дальше статистика использования этого инвентаря. То есть правда люди регулярно занимаются, классно им или или это как обычно происходит, когда это просто складируется, на этом висят а, вещи. Да, то есть здесь история такая, где бы мы ни оказались, переезжаем мы в другую страну, меняется культура, меняется а, все, что происходит в окружающем мире. Нам необходимо научиться настраивать свой мозг. И идея курса ровно в следующем. Вне зависимости от того, были вы на семинарах, и вы уже умеете... Там, владеете какими-то техниками управления. Это потрясающее время сейчас. Я, у меня было техническое название для этого семинара. Я думал назвать его всплыло, потому что э, вот <смех> в этих ограниченных условиях у большого количества людей всплыло, да, то есть проявились какие-то их паттерны, э, какие-то их привычки, которые э, они думали, что их нет, потому что они так мастерски в обычной своей привычной жизни уже настраполились от них отворачиваться и увлекать себя чем-то другим, развлекать себя чем-то, а тут оказалось, что, ну, нечем себя развлечь, и, они вот столкнулись с этими паттернами. Например, там мысли-жвачка, да, когда человек просто... Я вот думаю, что а, у человека круглая голова, поэтому мысли в ней могут двигаться по кругу, и а, из-за этого возникает мысли-жвачка. И Идея состоит в том, что а, мыслительный процесс – это то, что мозг просто берет и рассказывает нам по кругу. Мы же можем его перетренировать, мы можем его перенастроить, потому что, смотрите, вся ситуация такая – Огромное количество людей чувствуют себя паршиво. Огромное количество людей либо напуганы, либо растеряны, либо уже а, там, впали в состояние вот этой выученной беспомощности, да, когда есть впечатление, что что бы я ни делал, ну, ничего не меняется в окружающем мире. Это потрясающий момент возможностей. Вспомните 2008 вспомните 90-е. 90-е просто... Разрушилась целая страна, исчезла культура, исчезла э, ну, вся инфраструктура, в которой люди учились и всю жизнь готовились жить. Кто тогда преуспел? Кто преуспел в 2008 -м? Люди, которые были в подходящем состоянии, люди, которые настроили свое состояние. И что такое состояние? Состояние – это настройки мозга, в которых вы можете справиться с той ситуацией, в которую вы попали. Вот и все. Это не вопрос, я чувствую себя хорошо или я чувствую себя нехорошо. Есть ситуация, с ней нужно справляться, из с ним... Что значит справляться, да? И нейроналадчик — это устаревшее название для моей профессии. Это как бы только часть того, чем я занимаюсь. Потому что когда я подумал серьезно над тем, что я делаю, я, скорее всего, занимаюсь тем, что я помогаю людям переизобретать жизнь. Потому что... Переизобретение жизни. Это, наверное, ключевое занятие нашего поколения. Во-первых, у нас сильно изменилась продолжительность жизни. Во-вторых, настолько быстро меняется ситуация вокруг, и столько возможностей появилось. То есть, представьте себе, там, 60 лет назад, но ну, 60 лет назад человек особо не думал, вот чем я хочу заниматься, какую бы профессию мне себе изобрести. Были профессии, которые тогда были модными, гарантированно обещали приносить доход, быть уважаемыми. Сейчас, пока человек приобретает профессию, она уже исчезает. И по большому счету мы в своей жизни все время занимаем какие-то новые рамки. Да, и у нас самый главный вопрос, который есть, это что я хочу привносить, что я хочу давать этому миру. Потому что как раз... Пассивное вот это состояние, когда мы, да, из-за чего, в частности, проблемы сейчас эмоциональные, потому что мир был настолько насыщенным, красивым и интересным, в частности, работами сотрудников культуры, в частности, работами маркетологов. Он предлагал все время новые какие-то варианты того, как можно свою пирамиду потребностей расширить. И большинство людей впали вот в это состояние, знаете, как у детей есть пассивное и активное развлечения, да? iPad, он смотрит кино, там, вау, uh, wow, или играет в компьютерную игру. Для него вся среда организована. А когда у него есть только палка и лужа, ему надо придумать игру. Ему нужно как-то из этого извлечь. И мы вот об этом uh, на самом деле стали забывать из-за того, ну, что мир постоянно очень насыщенный. И... Вот это новая потребность в современном мире, да, и это новый вопрос. Я потребитель или я переизобретаю свою жизнь? То есть я ищу жизнь, которую я смогу назвать своей. Понятно, что а, даже в самой а, своей жизни будет много вещей, которые мы возьмем, заимствуем, которые кто-то изобрел. Но вот это вот ощущение власти, ощущение своей жизни, ощущение, когда вы ложитесь вечером спать. Как вы себя чувствуете? Да? Вы, вы думаете, это был прекрасный день, спасибо, Господи, завтра будет еще один, и я хочу сделать его еще лучше. Сколько раз в неделю, в месяц, вот за последнее время вы а, ложились спать с этим настроением? Это же не вопрос того, что в феврале для этого были все условия, а сейчас нет. Потому что, а что если а, правда с, с этот коронавирус, ну вот, Такая зараза, что, например, на два года сейчас все закроется. Нет, так не может быть, потому что экономика. А что, если придется, например, он мутирует? А что, если другой вирус появится? А что, если какие-то еще условия? Да? Здесь э, огромное количество вариантов. И здесь просто вопрос всегда, когда мы сталкиваемся с окружающей реальностью, либо мы... Э, да, большинство людей так вот колеблется в двух, в двух э, плоскостях. Либо я такой весь чувствительный, но тогда я очень ранимый и все меня расстраивает. И сейчас мы попали в историю, когда э, настолько, ну, ситуация интересная, и она просто переполнена бомбардирующими негативными новостями. И эти пять нейронов, которые, в общем, э, хотят эти новости услышать, им ничего делать не надо. Они просто хотят выбрать, какая из этих дерьмовых новостей меня порадует больше, да. А, то есть, ну, пространство явно насыщено гораздо больше, и это впервые мы столкнулись с таким хайпом мирового масштаба. Да, и здесь же вот такой вот вопрос, а, что дальше, то есть, как, как мы с этим будем действовать. Если я переизобретаю свою жизнь, а, то и я нахожусь вот в этой чувствительности, меня это может переполнить, ведь эмоции нас очень часто переполняют. Да, страх, тревога, стресс, потом в какой-то момент уже даже бояться и переживать нет сил, и наступает то, что мы называем фаза выгорания, и такая уже э, вялость просто, тупость, и, и тут у нас снижается очень сильная чувствительность, и э, наши мысли, они могут вот этой вот Бам! Переполняют чувствительностью, а могут вот этим отупением смениться и просто ступором, когда человек ничего не хочет, ничего не чувствует, никуда не двигается. Антидепрессанты, они очень быстро переводят из одного в другое. Да? Я не знаю, если у вас был когда-нибудь насморк э, или такой грипп, э, может вы как коронавирус, уже переболели, когда, говорят, там теряется э, запах. У меня был такой раз, несколько раз во время э, гриппа, был очень сильно заложен нос, да, и я не чувствовал никакого запаха. ведь э, Вкуса у продуктов, ну, он исчезает. То есть на самом деле мы обнаруживаем, что большая часть вкуса связана с запахом. И все становится одинаковым. Вы не можете насладиться, вот какое отличие между сморчками будет и там картошкой, например. Макс, улучшится ли состояние, если смотреть, не смотреть ТВ? Как вы насчет телевизора? Алексей, ну, я не знаю насчет телевизора. Телевизора у меня нет уже 20 лет, да. Сейчас огромное количество в YouTube происходит, здесь у меня очень простой подход. Если вы не способны отфильтровать эту информацию, если вы не знаете, как выяснить, какая качественная, какая нет, если вы не принимаете решения на основе этой информации, то я призываю всех к информационной диете, потому что это абсолютно небезопасно, потому что эти новости, эти заголовки, их создают люди, которые профессионально подготовлены воздействовать и вызывать реакцию мозга. Я знаю, что есть люди, которые думают, что на них это не действует. Это самые несчастные люди, потому что на них это действует больше всех, потому что для них это является супер-сюрпризом. Ведь состоянием штука такая, что состояние перенастраивается у мозга, и мозг начинает вот показывать нам что-то, что соответствует этому состоянию. Если я разозлился... Я буду искать, что меня взбесит еще больше. Если мы радостные и наслаждаемся, мы начинаем искать, что нам больше еще удовольствия доставит. Если мы обиделись, мы ищем любые причины обидеться больше. Любое состояние себя усиливает. И здесь очень простой вопрос. Я, например, не знаю, у меня есть просто друзья в совершенно там, разных сферах, и я не могу сказать, что я могу сейчас собрать информацию, потому что я не думаю, что кто-то может. Потому что огромное количество тестов, например, для вируса, они не прошли никакой, никакого исследования, и их качество неизвестно. И они дают большое количество. Одна партия дает много ложноположительных, другая – отрицательных, И никто об этом не знает. Но нам, получается, поставляют тесты в виде цифр. Заболело столько-то человек, да, и... Вы не принимаете на основе этой информации решения, кто-то принимает э, эти решения. Просто это некачественная информация. Вот и все. Вопрос состоит в том, что есть вещи, знаете, э, в одном фильме там, мама завещала дом, э, при живом своем сыне завещала дом каким-то там хиппи. И он был так расстроен, потому что это было красивейшее поместье во Франции, э, замок, и... и... Он там перестал общаться с мамой, и жена ему говорит, что ты с ней перестал общаться, это же твоя мама. Он говорит, я ей... Она же благотворительностью занимается. Он говорит, я ей много раз говорил, благотворительность должна начинаться с семьи. Вот здесь та же самая история. да? Наше качество внимания, то, чему мы уделяем свое внимание, должно начинаться с того, что имеет отношение к нам, нашим близким, к нашим реальным действиям. Потому что реальные только действия. И вот это вот переизобретение жизни, это идея перехода от потребительства и такого детского ожидания, чем меня развлекут еще, чем мне нужно увлечься. К идее того, а вот что, как мне прожить этот день, эту неделю, этот месяц, так чтобы вечером, ложась спать, я бы подумал, какой обалденный день. Это жизнь наполненная смыслом, потому что это реально единственное, что есть. Это наши минуты, да, и они наполнены или не наполнены. Ведь а, вся наша жизненная состоит просто из мгновений, которые либо живые, либо неживые. Это зависит от состояния. Если я в хорошем состоянии, а еще раз, хорошее состояние ⁇ это никогда я такой, о, все прекрасно. Нет, это состояние, в котором я могу сделать то, что для меня важно лучше всего. Потому что... В плохие состояния нас вытаскивают, э, они вытаскивают нас читать эти новости или смотреть сериалы, в лучшем случае, там, листать Инстаграм, э, тупить, заниматься какой-то вот этой вот э, жвачкой, ничего не делать. И, и ведь самое неприятное время, если вы посмотрите на свою жизнь задом наперед, и вы вспомните моменты. Есть моменты болезненные, есть моменты, когда мы переживали что-то, Утрату, расставание, кризис какой-то внутренний. Но они наполнены жизнью, когда мы смотрим на них задом наперед. А вот моменты, которые точно не наполнены жизнью и которые для нас не имеют никакого значения, это моменты пустоты, это моменты, когда мы просто просрали это время, и мы знаем самое неприятное, что оно никогда не вернется. Да? История. Конечно, не в тайм-менеджменте, потому что ну, время одинаково. Сейчас огромное количество людей, я с кем общаюсь, люди рассказывают, такие, о, вот времени было больше, я думал, сейчас у меня свободное время, я займусь этим, этим, этим, этим, а в результате я ничем не занимаюсь, времени свободного меньше. Почему? Это не вопрос времени. Очевидно, что если человек не ездит никуда, он экономит, там, до пяти часов в день кто-нибудь экономит из-за того, что он просто не ездит на работу на машине куда делись эти пять часов, они растворились и они покрыты слоем дерьмовых состояний, которые он практиковал. И огромное количество людей, которые были на семинарах, они были способны и натренировали себя, Качество состояний в том, с чем они сталкиваются. Я рассказывал об этом. Если вдруг мне придется вести сейчас переговоры с вооруженным человеком, который мне угрожает огнестрельным оружием, я не думаю, что я смогу прямо сразу себя как-то эффективно повести и как-то себя быстро, классно чувствовать. Но если я буду сталкиваться, мне повезет выжить в нескольких таких переговорах, через некоторое время я смогу себя натренировать. И я смогу натренировать себя значительно быстрее, чем любой другой человек, который не владеет этими техниками. Та же история сейчас э, с этой ситуацией. Да, вы натренировались жить той жизнью и жить в тех условиях, которые были. Теперь нужно признаться себе, что вот всплыло, это интересно, от этого еще можно избавиться, и можно здесь потренироваться, а как себя переучивать, как переизобретать свою жизнь и наполнять ее. Что там Алексей пишет? Сори за активность. Пример, человек может делать работу в любой стране мира. Будет ли влиять на состояние страна жизни без переизобретения самой жизни? Алексей, я в это не верю. Ну, понятно, что если человек находится... У нас есть какая-то пассивная составляющая? Если вы находитесь в солнечной стране, где хороший климат, и вы много времени проводите на свежем воздухе с хорошей экологией, конечно, там приятнее находиться, да? но если вдруг это экология и солнце, а вокруг происходит негритянская революция, где люди друг друга стреляют прямо на улицах, то это тоже может повлиять на состояние. Но я просто здесь считаю, что первоначальным все-таки является мое внутреннее настроение, и вот идея вот этого внутреннего ресурса, да, внутренней настройки и устремленности, потому что, смотрите, сейчас все просели, людей, которые умеют управлять состояниями мало, это реально конкурентное преимущество, уметь чувствовать себя хорошо и уметь включить себя в такое состояние, потому что там, где мы видим гору или стену, человек, занимающийся скалолазанием, видит приключения. И и это, собственно, состояние определяет, я вижу ситуацию как безвыходную и дерьмовую, или я вижу ситуацию как трудную, или я вижу ситуацию как интересную и азартную для того, чтобы играть. Просто, я не знаю, у вас нет разве друзей, которые в каких-то ситуациях, когда вы думаете, о, здесь вообще как бы я не понимаю, что делать и так далее, они говорят, о, как интересно, класс, а как с этим справиться, вау, здорово. Когда у всех оптимистов запасы топлива закончились, они понимают, что да, как бы здорово, что я думал, что все будет хорошо, но похоже не совсем так, как я думал. Вопрос будет состоять в том, с какой скоростью мы запустимся и с какой скоростью мы включимся, потому что опыт других стран, которые заканчивали карантин, показывает, что народ пытается сделать все то же самое, что делал до этого. Если у них есть деньги, они начинают потреблять. Они едут за покупками, они начинают ходить по ресторанам, они начинают развлекаться. И это всегда показатель внутренней боли. А, да, наши внутренние чувства, наши переживания, они очень важны для нас. И они субъективные. И в этом смысле многие люди говорят, это субъективно, чего об этом говорить. Но субъективное не означает, что оно не имеет ценности. Подумайте про право и лево. Сколько раз в жизни право и лево нам необходимо определить реально, и это часто от этого зависит что-то. Иногда от этого жизнь может зависеть, если вы в какие-то интересные путешествия идете, и вам надо там свернуть направленное. Как вы узнаете право и лево? Право и лево это абсолютно субъективные э, показатели. Вы не можете сказать... Как узнать, где право и лево в словаре? Это очень, очень сложно. Да? Но ну, вот есть этот трюк, когда l букву э, видит. Но если человек повернет руки не так, то ему конец. Э, и право и лево определяют очень много: правша, человек или левша. И это абсолютно субъективная история, и наши чувства – это субъективная история. И субъективность этой истории связана с тем, что мы очень плохо сортируем жизнь, мы очень невнимательно следим за какими-то вещами. И я уже тысячу раз про это рассказывал, я просто хочу, чтобы мы это сделали и прямо с этим потренировались, потому что есть вещи, к которым нужно привыкнуть. К сожалению, больш... мозг очень хорошо привыкает, это его основная функция – делать вещи привычными. С чем бы он ни столкнулся, если он несколько раз сталкивается, он говорит, да, хорошо. Но, к сожалению, большинство людей используют эту функцию для того, чтобы привыкнуть к своей тревожности, к своим страхам, к своим неприятным переживаниям. И это очень тупо, потому что я, конечно, вас приглашаю в, ну, в несколько другое а, направление, потому что можно привыкнуть к этим состояниям и все время воспроизводить их. И потом а, мы убираем одну штуку, и человек переносит свой страх на что-то другое. Но можно переучить мозг. И он может э, искать, например, интереса, и он может искать, аж от чего я сейчас получу уд удовольствие, что я хочу создавать, чему я хочу учиться, какие есть возможности. Да, вторая категория – это то, что нужно найти и выбрать. Места, в которых вам нравится, людей, с которыми вы хотите общаться. К ним не надо привыкать, вы можете выбрать, вы можете ну, просто выбрать учебное заведение, в котором учиться. Есть вещи, в которых мы проявляем свое творчество, мы создаем их такими, какими мы хотим, чтобы они были. И задача, на самом деле, в том, чтобы как можно больше вещей, да, что такое интересная жизнь? Интересная жизнь, просто ребенок а, от взрослого отличается чем? Тем, что мы все больше и больше вещей переносим в творчество. У меня а, друг, шеф-повар, он говорит, поход в любой ресторан и кафе это компромисс, <laughs> даже в трехзвездочный Мишлен, я говорю, в каком смысле, он говорит, там все равно не приготовят так, как я хочу и вы понимаете, что для того, чтобы так сказать, нужно уметь творить в смысле еды, ну, конечно, чуть-чуть получше, чем средний человек да? но этому можно научиться, и идея курса э, про управление состояниями, это идея, как можно больше своих состояний перенести в сферу того к чему нам не нужно привыкать в смысле своих особенностей и ограничений, а там, где мы можем их настроить. Потому что мы не, мы не можем поменять свою эмоцию, свою реакцию в мгновение, когда вот мы просто сталкиваемся с чем-то. Мы можем ее настроить к следующему разу, а к третьему, четвертому, пятому совершенно точно. Uh, полно дел, как себя мотивировать быстро, хочу успевать больше, елка, ну, соответственно, вот мы будем это делать, ведь у нас у каждого есть машина мотивации, ведь, uh, смотрите, ну, просто есть люди с пораженной мотивацией совсем, да, но uh, вы хотя бы зашли на этот вебинар, это говорит о том, что у вас есть машина мотивации, и, соответственно, если вы знаете, как ваш мозг, ваш мозг просто выбирает, на что ее включать, а на что ее не включать. И на какие-то вещи он ее просто включает и выдает, ой, я хочу это делать, нет никакой проблемы. Как себя мотивировать? Вы себя не спрашиваете, как себя мотивировать. Большинство людей не спрашивает, как себя мотивировать выпить эту бутылку пива, как себя мотивировать выпить этого вина, как себя мотивировать курить. Вы представляете себе, в среднем хорошо курящий человек проводит за курением 80 минут в день. Это много, это почти полтора часа. А полтора часа это, да, сколько получается, 360, 150, 180, ну, в общем, это под 500 часов в год. И у него нет вопроса, как себя мотивировать курить на 500 часов в год. Если бы мы занимались э, чем-то, если бы вы занимались музыкой полтора часа в день, пением, иностранным языком, через год вы бы делали это невероятно круто. Мотивация ресурса мало, мотивирует правилам 5 секунд встать и сделать, но это немного насильственный труд, нужен ресурсный метод. Да, ну, вам нужно научиться исследовать то, как ваш мозг разговаривает, да, ваш мозг разговаривает при помощи сенсорных систем, какие картинки, внутренние голоса и ощущения он делает для того, чтобы включиться на что-то, и вы просто берете... И берете оттуда, где мотивация срабатывает автоматически, туда, где она вам еще нужна, и вдруг обнаруживаете, что я хочу это делать. А, это очень легко. На самом деле, это, это как раз настройка, это рациональное состояние, это эмоция, что первично. А, здесь нет ничего первичного. Смотрите рациональная часть, просто мы совершаем ошибку, да, мы думаем, что наша рациональная часть нужна для того, чтобы управлять нашей жизнью. Мы садимся за руль и в режиме ручного управления пытаемся управлять своей жизнью. Но штука в том, что мы рационального поведения можем осуществить очень небольшое количество. А эмоции, естественно, являются иррациональными, и они автоматичны. Но штука состоит в том, что если вы обдумываете что-то, решаете, что что-то для вас важно, вы можете перенастроить свои эмоции так, чтобы они вас поддерживали. Потому что есть люди, которые обожают решать математические задачи. И вы не заманите такого человека на вечеринку или в ресторан, если у него интересная задача. А, да, и его мозг перенастроен, и он перенастроен антибиологично, казалось бы, на то, чтобы решать эти задачи. Теперь вопрос, что большинство людей попадает в эту ситуацию случайно, а мы можем попадать в эту ситуацию специально, мы можем решить. Это для меня важная часть жизни. Ведь подумайте, есть какие-то виды деятельности, которые вы все надеетесь, надеетесь и не можете включить их в свою жизнь. Почему? Потому что вы не можете сказать своему мозгу, испытывая здесь интересную эмоцию. Если у вас есть эта технология, вы можете это сделать. А, в общем, такая вот... Для меня здесь очень простая история. Мое состояние, естественно, будет определять, как я думаю, что я вспоминаю, что я замечанию. Но здесь есть такая штука, что я могу заметить, в каком я состоянии. Это один из важнейших навыков, который большинство из вас еще все не освоили. Называется самокалибровка, самонаблюдение, умение отслеживать собственное состояние. Потому что я считаю, что мое состояние и мои мысли должны делать меня счастливее, здоровее, сильнее, богаче. Может, если здорово, получается, что все вместе, если нет, но ну хотя бы что-то одно из, из этих вещей. Когда человек сидит, читает новости в Яндексе, это не делает его ни одной из этих вещей. Очевидно, если его поведение не ведет его туда, куда нужно, значит его состояние некачественное. Это совершенно новый семинар, он, естественно, связан со всеми теми технологиями, которые мы делаем. Мы в большинстве случаев попадаем в ситуацию, когда нам нужно привыкнуть. Вот я это мотивирован делать, а это я не мотивирован делать. А когда мы умеем управлять своими состояниями, это становится частью творчества. То есть мы говорим, я буду мотивирован делать вот это. И мы включаем эту историю. Я на самом деле хочу потренировать состояние завоевателя, но такое позитивное состояние завоевателя, не, не того, который э, кого-то завоевывает, а того, который завоевывает что-то интересное в мире. Да? Потому что э, огромное количество свободных вещей возникает, потому что часть бизнесов исчезли, и там у них нет ресурса. Соответственно, освободилась ниша освободились помещения какие-то, освободились возможности, освободилась просто идеи. Ведь э, сейчас возникла невероятная свобода, потому что вы во многом обнаружили, без чего вы можете обходиться. И это момент, когда вы можете заполнить это и сделать из этого какое-то творческое движение. Да, мы будем как раз э, очень много тренироваться самокалибровки. Я очень хочу, потому что это, ну, я считаю, что это ключевая история здесь, потому что в большинстве случаев проблема с состоянием начинается с того, что человек вошел в это состояние, все ему тухло, и он думает, что это мир тухлый и ситуация безвыходная. Большинство людей не, не задаются вопросом, так, подождите, мы вообще правильно, в правильно как бы автомобиль сели. Я не знаю, я был в Нью-Йорке несколько раз, и первые пару раз э, я ездил по Нью-Йорку на ну, желтых нью-йоркских такси. И если вы там были, то большинство этих машин, они убитые просто. Ну, то есть э, у нас таких машин нет э, на самом деле в Москве. Да, то есть они просто там убитые рессоры, они вонючие, они страшные. И э, водят их всякие индусы и негры, и водят они их достаточно быстро, и колодят так, в общем... Несколько раз мне было прямо очень-очень страшно в Нью-Йорке. Я думаю, господи, какой страшный город. И в какой-то год э, я прилетел туда и взял машину, потому что мне нужно было в соседние штаты съездить. У меня были там курсы э, дела, навестить друзей. И я приезжаю в город, я еду на Кадиллаке. Там машины очень дешево в Америке стоят в, в аренду. На таком красивом, большом, тяжелом Кадиллаке я еду по городу. И понимаю, что город вообще другой. И тут меня доходит, что я просто впервые еду по Нью-Йорку но на нормальной тачке. Я после этого стал э, такси только Uber вызывать. Вот э, здесь история состоит э, в том, что... Как бы, состояниями та же самая история. Там мы можем просто выйти из этой машины, пересесть в другую, и оказывается, что все вокруг на самом деле нормально. Как перестать откладывать дело на 5, 10, 15 минут позже? Ну, Савва, Сначала начни э, с того, что ты не будешь будильник переводить, да, но тренируйся вставать по первому э, звонку будильника. <свят> вот, э, на самом деле, я прямо искренне считаю, что это самая главная тема, которая только сейчас есть. Это тема, которая делит жизнь на до и после. Она делит ее для тех, кто первый раз с этим столкнется. Это будет просто вот Побамч. Для тех, кто придет уже в какой-то раз, потренировавшись, это тоже будет совершенно новый уровень, потому что, э, еще раз, одно дело, когда мы просто ну, учимся выживанию, как выживать э, в мишленовских ресторанах, это один курс, да, другой курс, когда нам нужно э, в тайге выживать. И сейчас, ну, с точки зрения эмоциональной и состояческой, конечно, значительно более интересная ситуация, она предоставляет больше ну, реалистичности, живости, какой-то э, вот, ну, внутреннего отклика. И мое э, устремление состоит в том, что нам нельзя отупеть, как от антидепрессантов и как выгорающие люди делают. Но эта чувствительность, которая у вас есть, ее нужно настроить специфическим образом. Потому что это очень приятно быть чувствительным, когда чувствительность настроена правильным образом, когда вы, в, э, вы не отрицаете ситуацию, вы знаете, что происходит. И просто э, чем сложнее ситуация, тем у вас внутри больше качество состояния, потому что любитель, он напрягается, профессионал расслабляется и начинает быть более внимательным к тому, что происходит. И это то, что сейчас есть возможность сделать очень круто и прямо запрыгнуть на следующий совершенно уровень, перейти на другую орбиту своей жизни. Для того, чтобы справиться с ситуацией, нам часто нужно на кого-то опереться. Для того, чтобы сделать вот такой большой э, шаг, нам надо, бывает, опереться на какой-то ресурс, там, на меня, на технологию, которую я предложу. Но чем больше вы этому учитесь, тем вы лучше себя начинаете чувствовать, и тем с большим спектром ситуации вы сталкиваетесь. А, и сталкиваетесь уже не как человек, который, о, вот это случилось со мной, а как э, человек творческий и интересный, да, и здесь, мне кажется... Но это самое интересное, это обучение обучению. Вы столкнетесь и поймете, вау, я смог изменить свое состояние в этой ситуации. Что же будет, когда все нормализуется? Каким же зверюгой я буду тогда? Во-первых, в курсе будет вводный блок. Там будет видео, в котором будет рассказано, что это, как этим лучше всего воспользоваться. Потом, собственно, на протяжении 8 дней вы будете с нами на связи, и вам будут каждый день приходить материалы. 15 минут, не больше, но вам будет приходить задание, вам будут приходить напоминания в течение дня, утром, днем, вечером, ну, в общем, эти материалы будут распространены там. Те, кто был на нейросчастье, вы знаете, как это бывает классно, и вы будете 8 дней все время как бы вот в этой вот среде, работая над качеством своего состояния. Потом встречаемся снова, и будет прямой эфир, где я отвечу на все вопросы, которые у вас накопились, мы докрутим, довстроим, договор... я объясню, как вот это, какие детали вы расскажете, а вот это у меня не получилось, как сделать так, чтобы получилось. Мне очень понравилось, я в Америке вел этот курс а, про управление состояниями свой, а, что если, и там была группа людей, было очень-очень классно, а, что приходит а, девушка на второй день и говорит, слушай, я взяла ту технику, которую ты вчера рассказал, и я ее попробовала с собой, с мужем и с сыном. И она говорит, и мне и мужу очень помогло, с сыном не сработало. Как сделать так, чтобы с ним сработало? Вот мы <смех> будем этим заниматься. Оказалось, что у него была посттравматическая история, и э, он там боксом занимался, и, конечно, тут ну, нужна другая техника. И 20 мая мы с вами вот вычистим всю эту историю так, чтобы вы дальше смогли еще неделю самостоятельно позаниматься уже имея все уточнения всю информацию это собственно наша с вами работа смотрите у нас был конкурс мы придумывали как назвать этот курс там было несколько мне в общем нравится конечно взбодриська но все против в общем мы почитали как-то поняли что наверное самые лучшие отражающие суть семинара название все-таки это внутренний ресурс поэтому Uh, спасибо всем, кто участвовал, спасибо всем, кто писал свои варианты, и все, кто честно участвовал в конкурсе, написал вариант, отметил двух друзей, вы, пожалуйста, свяжитесь с офисом, вам uh, дадут приятный бонус, uh, и uh, мы как ну, вот мы вас отблагодарим, потому что всегда очень здорово, когда вы включаетесь и помогаетесь, uh, помогаете нам. Вот. А мы оставим название «внутренний ресурс», потому что все-таки это идея того, а как в ситуации, которая вокруг не развлекает, да, как перестать требовать от мира и начать ну, вот эту жизнь, мир в состоянии строить. Спасибо вам большое, друзья мои, спасибо вам. Будьте в ресурсе, пожалуйста. Если вам нужна какая-то опора, я всегда в вашем распоряжении. И наблюдайте просто за тем, что мы делаем, присоединяйтесь. Этот навык, который с вами останется навсегда, и когда вы его натренировали в реальных боевых условиях, он дальше будет с вами и будет служить вам в более приятных и комфортных ситуациях, вам будет гораздо-гораздо проще контролировать свои состояния. Жду вас очень-очень, потому что это я считаю, что это моя миссия настраивать и помочь людям настраивать свои состояния и стать хозяевами своих состояний, своего мозга. До встречи, друзья!